Однажды ты перестаешь суетиться и что-то кому-то доказывать. Смотришь с улыбкой на окружающий мир, со всеми его безумиями. Не спешишь нравиться людям. Не спешишь раздавать советы и кого-либо судить или спасать. Перестаешь отвечать на звонки людей которые давно не восхищают и не интересуют. Больше смотришь на небо, чем на то, кто чем занят и как живет. Вспоминаешь то, что вдохновляет, вне зависимости от обстоятельств. Не извиняешься, не поясняешь, не споришь, не тратишь время, на неинтересное и временное, и обнаруживаешь невероятное спокойствие и множество вещей, которые не замечал раньше в погоне за тем, чтобы подходить по чьи-то представлениям или соответствовать чьим-то ожиданиям.